На календаре уже середина июня. Однако жители Казани негодуют. Начало купального сезона по срокам сдвигается уже на две недели. Пляжи города готовы для отдыхающих, но водоемы продолжают быть холодными. Для того, чтобы температура воды поднялась, необходимо, чтобы столбик термометра по ночам не опускался ниже определенного значения. Температура грека должна прогр прогреться до 20 градусов, и тогда уже все может быть хорошо, себя чувствует комфортно. Вот. А у нас пока нет, у нас пока в Казани, Волк прогрелся до 14 градусов, то есть еще маловато. Надо еще подождать. Тенденция 30 лет показывает, что все время идет повышение температуры. А вот показатели осадков ухудшаются. Напомним, что в прошлом году в Татарстане наблюдались скачки температуры, но средние показатели для нынешнего периода были выше. По климатическим меркам, по климату, среднесуточной температура должна быть плюс 19 градусов. А в начале июня вот, температура. Среднесуточная. Она отставала от своей климатической нормы. И намного. Почему? Потому что на нас сильно влияла, влияла Арктика. Были арктические вторжения, и поэтому у нас было холодно. В ближайшие дни Казань будет находиться под влиянием антициклона и уже скоро ожидается плюс 27. Начиная с четверга через нас будет проходить холодный атмосферный фронт. Он понизит среднесуточную температуру на 2-3 градуса. В выходные дневная температура будет достигать 21 градуса, что является ниже климатической нормы. Наталья Жирнова, Александр Кузнецов, Универньюз.